Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами Ирина Савельева, преподаватель йоги школы Амрита. Сегодня мы хотим открыть новую рубрику в наших занятиях – это детская йога. Детская йога – это очень полезная вещь для детей. Вообще, каждая личность должна произрастать из йоги. У меня э, есть несколько учеников, и одна из них, я хочу вам представить, Алина Михайлова. Алина занимается йогой достаточно давно, имеет очень хорошие успехи. И э, это помогает ей быть очень трудолюбивой, усидчивой в жизни. Правда, Алина? И сегодня мы с Алиной решили показать для других детей, которые хотят заниматься йогой, или родителей, которых поняли необходимость занятий йогой, некоторые упражнения, которые помогут вашим детям правильно развиваться, быть здоровыми и войти в эту жизнь готовыми к любому стрессу и к любому развитию событий. Сегодня с Алиной мы покажем вам самый главный комплекс йоги. Он называется Суря Намаскар». В переводе санскрита означает «Приветствие Солнцу». Выполняется этот комплекс по утрам. До школы ваши детки проснулись всего 10 минут. Выполните этот комплекс, выполняйте его вместе с детьми, выполняйте всей семьей, и ваша семья будет еще более сплоченной, еще более счастливой. Сейчас мы покажем вам основные упражнения этого комплекса, а затем объединим его с дыханием. Для выполнения этого комплекса вам понадобится коврик, желательно резиновый, не туристический. Туристические коврики очень сильно скользят, и вы не сможете устойчиво на нем стоять. Поэтому купите себе специальный коврик для йоги, вы будете им очень довольны. Итак, для того, чтобы начать, постелите на пол коврик, специальный коврик для йоги, который не скользит. Встаньте на край коврика, ножки слегка раздвиньте. Выпрямите спину. Сложить ладони на мосты. Поднимаем руки через стороны вверх, вытягиваемся и толкаем слегка таз вперед, чтобы потянуть э, переднюю линию тела. Затем медленно, очень медленно, с прямой спиной наклоняемся, достаем пол, а головой достаем колени. Хорошо. Дальше правой ножкой шагаем назад. Шаг. И колено ставим на пол. Затем подшагиваем левой к правой. И выходим в позу которая называется собака мордой вниз затем раскрываемся в планку и опускаемся на колени и грудь затем поднимаемся вверх в позу кобры затем снова выходим в позу собака мордой вниз затем шагаем между ладонями левой ногой вперед шаг Затем подшагиваем правой ногой к левой и снова касаемся головой коленей. Теперь с круглой спинкой, присогнув коленочки, поднимаемся медленно-медленно вверх, руки через стороны, вытянулись. И затем прокручивая ручки по сторонам, сложили ладони на мосты. Это первая половина комплекса Сурина-Маскар. Дальше мы делаем все то же самое с левой ноги. Давайте попробуем. Итак, ручки вверх, вытянулись. Раз. С прямой спинкой наклон вперед. Два. Левая ножка, шаг назад. Раз. Правая к левой, собака мордой вниз. Два. Раскроемся в планку и опустимся на колени и грудь. Три. Затем проползем вперед и поднимемся в кобру. 4. Поднимем таз вверх, в собаку мордой вниз. Затем шагнем правой ножкой вперед. Не путайте ножки, правой ножкой вперед. Затем приставим левую к правой. Присогнем коленочки и очень медленно с круглой спиной поднимемся вверх. Ручки вверх. Вытянулись. И затем ручки через стороны сложили перед грудью. Хорошо. Итак, необходимо сначала выучить последовательность упражнений. Какое упражнение идет за каким. После этого нужно будет попробовать сделать это упражнение, этот комплекс. Длинное упражнение, состоящее из многих упражнений с правильным дыханием. Давайте попробуем а, соединить каждое движение с дыханием. Итак, вы встали, сложили ладошки. И, поднимая руки, делайте вдох. Длинный, спокойный, медленный вдох. Затем, делая медленный наклон, делаете медленный выдох вниз. Затем вдох, правая ножка, шаг назад, это вдох. Выдох, собака, мордой вниз, выдох. А вот здесь задержите дыхание и перейдите из планки в позу на полу переходим задержка дыхания и только когда вы выходите в кобру вверх вы делаете новый вдох и так вдох выдох собака мордой вниз поднимаем таз теперь левой ножкой шагнули вперед вдох правой ножкой к, к левой выдох на вдохе медленно поднимаемся с круглой спинкой, ручки через стороны вверх, вытягиваемся всем телом и, проглаживая пространство, снова закрываемся, выдох. И так мы делаем в другую сторону, соединяя движение с дыханием. Это про с и с левой ножки, две эти половинки комплекса, будут называться одним повтором. И таких право-левых повторов мы с вами делаем за один раз до 12 раз. 12 кругов мы делаем. Не надо стараться сделать сразу все 12 кругов. Начните с двух, начните с трех. И постепенно наращивая, доведите это количество кругов до 12. И вы почувствуете, что ваша спинка стала гибкой что ваше настроение улучшилось, что ваше здоровье стало крепким и отличным. И ваши дети растут нормальными, здоровыми людьми, которые радуются жизни, которые любят не только себя, но и окружающий мир птичек, собачек и кого еще? Кошек. И кошек. С вами были Ирина Савельева и Алина Михайлова. Всего вам доброго, до новых встреч.